Равномерное движение встречается нечасто. Любое тело, трогаясь с места, разгоняется. Оно может на некотором участке пути двигаться медленнее, где-то остановиться и снова начать двигаться дальше, увеличивая скорость. Это и есть неравномерное движение.